всех приветствуем на канале, я Иван Немизмат. Сегодня расскажу про такую замечательную монету, посвященную российскому историческому обществу, которая была в в 1866 году. Значит, посвящена эта монета русскому историческому обществу, как я уже говорил. На лицевой стороне мы видим памятник пожарскому именину, который стоит в Москве. Цена монеты колеблется от 50 до 100 рублей, в зависимости от состояния. Номинал у нас ее 5 рублей Год выпуска 2016 Художник Крамская Айверс И Шаблыкин Реверс Скульптор Долгополова Аверс И Адронов Реверс Тираж монеты составляет 5 миллионов штук Выпускал у нас ее Московский монетный двор Диаметр 25 миллиметров Толщина 1,8 мм, Вес 6 грамм Сплав, сталь с никелевым гальваным покрытием. Вот такая вот у нас сегодня была замечательная монетка. Монетка мне очень понравилась, потому что, во-первых, год у нее написано вот здесь вот 2016. И на задней стороне у нас просто памятник такой вот замечательный тоже. Вверху написано основано в 1866 году. Посередине памятник Пожарскому Минину. И Российское историческое общество, конечно же. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Иван Номизмат. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. У меня будет еще очень много обзоров, очисток, монет и прочего. Ну а я с вами не прощаюсь. Всем удачи и до новых встреч.